Всем добрый день, с вами сегодня Этери, и у нас интервью с новым спикером на нашей площадке. Это Юлия Гончаренко. Юлия, здравствуйте, добро пожаловать. Хочу вам рассказать о Юле. Юля, она работала в журнале «Эль Раша», она была помощником редактора отдела моды журнала «Эль», снимала звезд и блогеров, проводит мастер-классы, семинары по стилю и инстаграму ведет блог о стиле и трендах. Юлия, здравствуйте, добро пожаловать. Расскажите, пожалуйста, как мы началась ваша история в Изи и как вы с нами оказались. Здравствуйте, здравствуйте еще раз. Знаете, об Изи я узнала от своего знакомого Артема Лобачева. Сначала решила быстренько все просмотреть и зависла просто на два часа на бесплатных уроках. Вот, поэтому мне очень все понравилось, и я уже давно искала площадку для размещения своего личного курса, и мне кажется, EasyBiz это прям отличная платформа для реализации моих идей, планов и целей сейчас. Все это точно. А вот вы работаете, в, можно, на ты, да, в фэшн-индустрии. Я вот сама работала и знаю, что у этой обложки есть вообще две стороны. То есть, с одной стороны, это шик, гламур, жизнь с картинки, красивые люди, дорогая одежда, тусовки. А вот эта кухня изнутри, да, это настолько просто сумасшедший распорядок дня, в котором, может быть, там действительно по 100 задач в день. Это ненадуманная цифра. Съемки, стресс, человеческий фактор. Постоянно поджимала дедлайны, что-то приходится переделывать, там все нервничают. Вот поделись, поделись, пожалуйста, вот своим опытом, а как тебе удалось работать в таком режиме? Знаете, я, как и многие девчонки, в жизни мечтала о фильме ⁇ Дьявол носит правда ⁇ бежать сумочкой от Шанель в черных очках Гуччи по Москве. А в итоге... Первый рабочий день в Эль, просто я сидела, плакала на кожаном кресле в магазине ЭТРО, потихоньку стирала слезы, чтобы меня никто не увидел, просто от усталости. Не буду лукавить, мне давалось это нелегко. Да и вообще, я не знаю стилиста, который бы сказал, что ему легко носить по 10 пакетов просто за раз и не иметь даже 5 минут, чтобы просто выпить кофе. Но... Но в этом мире есть своя неповторимая романтика, ради которой ты просто стиснув зубы, бежишь по магазинам, заставляешь, просто застегиваешь молнию на спине у очередной звезды и получаешь от этого реальное удовольствие. А вот это очень интересно, ты снимала звезды блогеров, у тебя написано. А вот как это вообще было, как происходил этот процесс? На самом деле я была снимающим стилистом, то есть мой руководитель, это редактор отдела моды Эль, она мне давала референсы, по сути референсы это своего рода представление ее о какой должна быть съемка в итоге. А на основе этого стилист ездит по магазинам и шоу подбирает вещи на съемку, готовит образы, и потом на съемочной площадке уже готовит эти вещи, помогает одеваться звездам, моделям, вот эти молнии застегивает, обувает их, вот, закалывает вещи в кадре, и ты просто сидишь и следишь, вот как вот каждая там часть, чтобы нигде не замялась, где-то ты расправляешь, а после ты развозишь все эти вещи. И вот и все. Ну, сто процентов есть какие-то интересные или смешные истории, связанные с этой деятельностью. Можешь поделиться? Ой, слушайте, историй было, на самом деле, много. От тех, когда звезды говорят неправильный свой размер, а у тебя все образы собраны с 42-го размера, а она уже 46-го. Но самый такой, наверное, яркий был, это просто когда... Я стояла на Красной площади без штанов. Что Пришлось отдать? Сейчас расскажу. Ну, как и любая девушка, значит, в поисках идеальной фигуры намазала бедра себе разогревающим кремом. Думаю, я сейчас буду бегать с пакетами, и как раз все будет работать так, как нужно. В общем, не подрасчитала слегка, и в охотном ряду, как известно, туалеты на, на Красной площади это не туалеты. Охотный ряд примерочный не найдешь. И я, собственно, стою, позади меня охотный ряд, передо мной Красная площадь. А, ну, как бы все, штаны надо снимать, потому что все горит невероятно. Вот, и я, значит, с пакетами гучи огромными стою, снимаю штаны, кидаю эти штаны себе в сумке. Иду дальше. Ну, потому что дедлайн, потому что нет времени, как бы искать что-то какую-то альтернативу. И ну, ты так просто нормально. так и пришла и сказала, что мы больше не в моде. Ну, да, э этим так. тоже можно апеллировать, как бы Тепло хотя бы было. Да. М? Тепло хотя бы было. Слушайте, там так все горело, что если бы даже было не то было бы тепло. Ну, это действительно классная история, жаль, что я ее пропустила воочию. А можешь, вообще, можно ли дать психологическую оценку человека вот по тому, как он одет? Ну, то есть понятно, что вот так вот, увидев красивую девушку с пакетами а, без штанов, да? Но вот если в общем говорить, то есть я, например, в Москве всю жизнь жила, я там год назад в Испанию переехала, и иногда вот ходишь по той же Красной площади, или на неделю высокой моды приходишь, или на какие-то показы, тусовки, и иногда просто такие бывают кадры, ты не понимаешь, что это или человек так себя пытается, ну, свою индивидуальность показать, или там уже крыша потихонечку едет. Вот можно ли по тому, как человек одевается, вот какую-то карти картинку о нем сформировать? Конечно, можно, знаете, я очень люблю анализировать внешний вид людей, потому что по нему можно вообще понять все о человеке. В какой сфере он работает, холост он или она холост или там свободные они, какое душевное состояние у человека. Ну вот как бак потек или не потек, такое тоже можно понять. Сейчас всем вот. девочкам сто процентов будет интересно, как определить холост мужчины или нет, И, или это будет в курсе. Ja, ну, изначально э, женатые мужчины носят кольцо. Ну, и есть еще, знаете, такие шутки по поводу мятая или глаженная рубашка, что мужчины не гладят так себе досконально рубашки, которые холосты. Поэтому много таких моментов, на самом деле, на которые можно обращать внимание. Я думаю, что тебе нужно, поэтому даже отдельный вебинар записать, как, как идентифицировать женатого от нет. Блин, это Как ты считаешь, а как вообще там твой лук, да, он может влиять на твое настроение и на твой успех и на карьеру? С как это взаимосвязано? Я думаю, вы знаете выражение, встречает подежки, провожает по уму. Но это на самом деле так, и на эту тему даже проводилось очень много исследований, которые уже подтвердили, что люди, которые хорошо выглядят, правильно, там хорошо, уместно одеваются, потому что уместно одеваться тоже нужно уметь, если ты работаешь в определенной сфере. В общем, людям проще двигаться по карьерной лестнице и получать то, что они хотят, когда они правильно и хорошо выглядят. Вот. Ну, а настроение это вообще напрямую связано. Я всегда говорю, когда тебе грустно, надо надеть просто яркий шарфик, и он точно тебе поможет, и тебе станет легче. Даже, например, коллеги на работе могут говорить, вот, ты сегодня прекрасно выглядишь, какой у тебя сегодня шарфик. А ты такая грустная, и вот порадовалась. Вот это сто процентов. Тоже так считаю, полностью согласна. А, сейчас вообще уже весна, там в Москве у нас, кстати, как погода, расцветает все потихоньку. Да, уже давно, если честно. Ну, все равно прохладно, но многослойные образы как раз спасают. Ну, вот скоро уже потеплеет, наступит лето, там, пора платьев, там, лоферов, босоножек. Ну, я бы, например, считаю, что чтобы ты там на человека не одел, да, а если он там не ухожен и за собой как бы не следит, то тут уже мало что поможет. Ты просто прекрасно выглядишь, у тебя фигура такая красивая, ухоженная, прямо, вот все как со вложечки или к нам спустилось. Вот можешь поделиться, бьют хаками своими секретами, как вообще выглядит там твой дневной ритуал по уходу за собой? На самом деле секретов нет. Все начинается с хорошего сна. Для женщины это очень важно. Потом это, безусловно, улыбка на лице. Улыбка на лице меняет вообще все, все вокруг людей и саму, и саму себя. Вот. Ну и, конечно, правильное питание. С питанием это вообще очень долгая эпопея я у меня шла, и была, я делала различные тесты ДНК, там, мне писали питание, и все. В общем, я перепробовала очень много всего, и сейчас нашла вот это то идеальное состояние, когда ты питаешься, и тебе комфортно и жить, и ты хорошо выглядишь, и волосы, и могти все у тебя в порядке. Вот. Это все, конечно, вот отношения питанию вообще в принципе, и отношение к своему организму, что организм должен поглощать только те вещи, которые ему полезны. То есть жареная там курица на масле, да, может быть, она вкусная, но она не так, не так хорошо сработает, например, на коже, на лице, и на теле и в будущем. Вот. Поэтому после 25 надо уже точно за этим всем следить. Да. Ну и, безусловно, подбирать правильный уход, правильные крема, уже после консультации с косметологом и ну наверное не использовать не пробовать не экспериментировать на себе разные процедуры без консультации реально врача который разбирается многие женщины на самом деле с этим проблема, особенно в России да, да, да. видела попробовала а потом вот эти вот продукты экспериментов они у нас лазят да, и на, и иногда с ними уже трудно что-либо сделать полностью, согласна. Но это вообще такая интересная на самом деле тема. А, будет интересно, если вот, э, вебинар еще отдельный на эту тему. Может быть, даже вместе проведем, будет такая женская рубрика. будет классно. А что, расскажите, Юлия, будет в тренде этой весной и этим летом? На что обратить внимание? Конечно, я более подробно буду все рассказывать в своих семинарах, но самое главное... Вот... В этот момент я прям ликую. Сейчас приходит тренд на женственность наконец-то. Это легкие платья, юбки-плиссе, струящиеся ткани, свободные брюки от на завышенные посадки. Горох, цветы, все это к нам возвращается, все такое легкое, летнее. Это все будет актуально и все будет с нами. Еще, конечно, заколочки, платочки, все вот это милое, приятное Но все с нами, все этим летом будет. О, здорово. А, я уже представляю, как все по, по Москве ходят, да? в горошках, и Я уже... смотрела еще на твой инстаграм, у тебя там а, пост интересный. А, как обновить свой стиль без вложений? Ну, это, я думаю, просто актуально для тысячи женщин, да, с учетом того, что а, иногда то, что вот, действительно очень красиво там произведение искусства, да, одежда, напоминает, ну, очень дорого, и вот э, расскажи, а, а, как же можно это сделать, или это тоже будет а, часть курса? Это будет часть курса, но на самом деле ответ лежит на поверхности, это нужно просто разобрать свой гардероб, потому что в нашем гардеробе очень много сокрыто всего, интересного, то, о чем мы забыли э -э и уже не используем. Хотя можно подарить им вторую жизнь. Еще можно разобрать гардероб своего мужчины, если он есть. И там тоже можно найти много чего интересного, на самом деле. Согласна. Еще, я даже где-то смотрела видео, можно там мужскую рубашку шестью разными способами завязать, там чуть ли не платье но делать, и я даже стояла, пробовала, интересно было, действительно классно. Я еще сейчас подумала, вот есть такая фраза, все говорят, там, «дорогое, мне нечего одеть». Я сама иногда, я просто жуткий шопер, раньше вообще была, меня не оторвать было. И вроде одежды много, и, и встаешь иногда, и думаешь… Действительно, мне нечего одеть. Вот ты как думаешь, это связано а, с тем, что там, лухи иногда не можешь там, заранее спрогнозировать под ту или иную ситуацию? Или вот это тоже связано иногда с женским настроением? Ну, это, конечно, связано с женским настроением, но на самом деле проблема лежит в нехватке базового гардероба. Потому что мы, женщины, очень любим ходить по магазинам, хватать все подряд яркое, то, что нам нравится, а потом просто не можем сочетать это друг с другом. Ну, например, когда ты идешь в магазин, ты видишь кофточку с какими-нибудь рюшами и вот видишь вот эти джинсики там с лампасами либо с накладными карманами это все берешь приходишь домой меришь друг с другом а это друг с другом не соединяется но при этом каких-то базовых простых джинс просто нет да. вот У многих женщин как раз вот на шопинг с которыми я хожу такая ситуация и происходит что мы в первую очередь на первый шопинг мы набираем просто базовые вещи и это сразу настолько расширяет э, кругозор, скажем так, и выбор вообще вариантов, которые уже есть сейчас с теми яркими вещами, которые есть у женщин в гардеробе. Вот. А это как раз то, что называют... Сегодня... Капсу... А вы такой вот что такое вот капсульная коллекция? Капсульный гардероб ⁇ это как да. раз э, гардероб, который состоит э, из тех вещей, которые друг с другом сочетаются. Mm -hmm. ну, например, э, есть... Э, Три там кофточки, три верха, четыре верха, два низа, например, и еще там какая-то верхняя одежда. И все эти вещи друг с другом соединяются и отлично смотрятся. Это называется капсульный гардероб. Класс. А поделишься ли ты, какие у тебя любимые бренды и дизайнеры? Думаю, всем интересно очень. Ну да, конечно. Mm -hmm. <laughs> ну, на самом деле я много за кем слежу и постоянно в поиске. Но такие мои самые-самые любимчики, это, наверное, 12 Stories. Это российские дизайнеры. Представлены они в Москве, в Екатеринбурге, еще в каких-то городах. Но самое главное, они есть в Москве. Очень женственные, очень такие легкие, с прекрасной просто цветовой гаммой у них коллекции. Вот это все про женственность, все про нежность. И еще я люблю такой бренд, называется Soria Not, mm -hmm. они как раз противовес, такие супер дерз, дерзкие, пароль даже такие скандальные у них есть вещи с принтами с необычными, либо с необычным кроем. Их я тоже люблю. Но их я люблю еще как стилист, потому что я могу носить такие вещи яркие и необычные. То есть я умею их сочетать друг с другом, скажем так. Вот. Здорово. А что, ну, что можно будет ожидать вот на твоих лекциях, вебинарах? Как, как вообще при откроенном занавесе? Что на них будет? К чему готовиться? То есть уже там говорила, затрагивала некоторые темы, которые будут. А, а что еще? Ну, вообще цель... Я... Более глубоко, наверное, скажу, цель вообще моего мастер-класса, моих вообще лекций — это научить женщин, девушек хорошо выглядеть и любить себя. Не просто собирать образы, уметь там сочетать красный с синим, а как полюбить себя, как полюбить свой гардероб, как осознанно к нему относиться и, и пользоваться этими знаниями. Вот. Сейчас появилось на самом деле очень много стилистов, которые транслируют всю информацию, транслируют тренды, но ну, невозможно подобрать э, все тренды ко всем людям, ко всем женщинам. Все мы уникальны, все мы необычные, и очень важно как раз в этом разбираться и понимать, что с чем сочетается, как носится и носится ли это тебе хорошо, они а там, например, кому-то другому. Вот. Как-то так. Это очень здорово, я думала, я от лица э, многих женщин нашего сообщества э, расскажу слова благодарности, потому что, конечно, женщина, она всегда должна оставаться женщиной, девочкой, она должна всегда за собой ухаживать, и несмотря на то, что сейчас у нас такое время, что работают все в бешенном графике, всегда надо за собой следить, надо подобающе да, одеваться и знать, как это делать э, со вкусом и уместно. Да, меня, я, посмотрела. я посмотрела, у нас а, вопросов нет, но есть лайки, <свят> вот, поэтому мы ждем а, с удовольствием твои мастер-классы, и я думаю, может быть, мы еще с тобой поговорим а, и сделаем какие-нибудь еще такие женские вебинары для девочек, Я тоже, может быть, что-нибудь... Я не... только, да, я очень много что попробовала, очень много чего могу поделиться и рассказать. Супер. Все, замечательно. Спасибо тебе большое. Прекрасно выглядишь. Ждем своих мастер-классов, чтобы быть все красивыми. Спасибо, спасибо. Еще увидимся. Все, счастливо. Всем пока. Пока-пока.